Армянские СМИ вновь выдают порцию фейков, как Тавуз превратился в Афганистан. Ни для кого не является секретом, что на протяжении многих лет армянские СМИ используют откровенную ложь относительно Нагорно-Карабахского конфликта, дезинформируя международную общественность. Для наглядности приведем недавний пример. Так, сайт общественного радио Армении опубликовал на английском языке новость со ссылкой на бывшего главу пресс-службы Минобороны Арцруна Аванесяна о том, что армянская армия сбила азербайджанский беспилотник. В качестве подтверждения этой новости приводится фотография сбитого беспилотника. Однако при проверке оказалось, что данная фотография взята с сайта Национального совета по безопасности на транспорте, являющегося независимым американским агентством, расследующим происшествия на транспорте. Это фотография сбитого со стороны афганских маджахедов в апреле 2014 года американского беспилотника. Теперь же сайт общественного радио Армении распространяет новость на английском языке о якобы сбитом азербайджанском беспилотнике и в качестве доказательства приводит фотографию, сделанную в 2014 году в Афганистане. Хочется спросить общественное радио Армении, которое в этой новости ссылается на Аванесяна. Вы в курсе, что Аванесян во время Апрельской войны 2016 года выдавал снятые в Украине и Сирии ракеты «Смерч», заиспользованные азербайджанской армией?